Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео в первую очередь я снимаю для своих рефералов, для своих партнеров в программе Сергея Грань. Также это видео будет интересно всем, кто занимается партнерскими продажами, кому интересен практический опыт партнерских продаж в интернете. Начать хочу со слов благодарности людям, которые за очень короткий период без каких-то серьезных рекламных кампаний с моей стороны подключились по моей реферальной ссылке партнерки партнерке Сергея У Нас сейчас уже около 80 человек. Пользуясь случаем, большое вам человеческое спасибо. Значит, друзья, все, что я вам обещал, я уже делаю и буду продолжать делать. То есть на мою помощь и поддержку вы можете 100% рассчитывать. Вся информация находится на соцгуру в разделе, посвященная партнерке Сергея Грань. Ссылка будет в описании данного видео. Дальше как в анекдоте. У меня для вас плохие и очень плохие новости. Хотя все в мире относительно и, как говорит умный человек, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. О чем я? Давайте по пунктику. Пунктик номер один Информация для тех партнеров, кто хочет создавать рекламные кампании ВКонтакте тар Создавать таргетинговую рекламу для продвижения партнерки Сергей Грай Значит, друзья, я читал и отвечал вам на соцгуру Отвечаю вот здесь Не тратьте, пожалуйста, свое время Вы не сможете создать рекламную кампанию И не из-за того, что вы что-то делаете не так Дело в том, что рекламу отвергает сам «Контакт». То есть у «Контакта» претензии к самому товару. Хотя вот относительно недавно и я пришел в эту партнерку через рекламу «Контакте». Сейчас это нельзя сделать. Вчера я общался с менеджером «Граня» по партнерским продуктам. Как вы все знаете, целая группа этому посвящена. Задавал этот вопрос и получил следующий ответ, что… Руководство знает, что нельзя создать рекламу, что они сейчас переделывают воронку продаж. То есть идет, идутся какие-то работы для того, чтобы удовлетворить требованиям контакта. Будем очень надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится. Но, повторюсь, для тех, кто с первого раза не услышал. Значит, друзья, не начинайте, пожалуйста, с платных методов рекламы. Есть, если у вас зачаточные знания в создании рекламных кампаний платных, то вы можете просто... Прогореть. Начните с бесплатных методов, заработайте что-то, а потом уже начинайте этими деньгами пользоваться. Опять же, как обещал, я запишу ролик, как правильно, по-простому создать рекламу ВКонтакте. Но только после того, как расскажу о всех бесплатных методах. Все, вся информация будет в по ссылке, которая опять же находится в описании этого видео. Значит, это первое. Второе и более серьезное. Пожалуйста, услышьте меня Это даже не предложение, это просьба Это в ваших интересах О чем я говорю Пожалуйста, посмотрите на свою статистику На статистику своих продаж На статистику вашей работы Для этого вам необходимо войти в Just Click, В свой личный кабинет И выбрать раздел статистики То есть подробной статистики Я не люблю это делать Потому что у меня все идет на автомате Продается через YouTube но так как я вижу, что что-то идет не так, я посмотрел уже несколько раз свою статистику и был, мягко говоря, убит, раздавлен. Мне не нравятся эти слова, но, скажем так, я был поражен этими цифрами. О чем я? У меня порядка 50 выписанных заказов. То есть 50 человек решили участвовать, то есть купить этот продукт, понимаете, 50 и из этих 50 только 4 человека, думайте, с 4 человека оплатили деньги Вот какие мысли могут прийти в голову? Вот первая параноидальная мысль Нас кидают на бабки Почему я говорю, что в принципе это возможно И даже не из-за того, что вас кто-то обмануть, обманут, кто-то хочет А возможно какие-то технические накладки Я вам приведу пример из личного опыта я работал в партнерке Евгения Попова, очень доволен этой партнеркой. И У меня была такая ситуация в начале. Я сделал личную продажу, то есть лично общаюсь с человеком, я рассказал ему об этом продукте, и он у меня ее купил. То есть это было не на автомате, а вот через социальную сеть путем личных сообщений. То есть человек мне написал, что Игорь, все нормально, я купил, я доволен, и начал задавать мне вопросы по продукту. Я зашел на следующий кабинет, на следующий день в личный кабинет и что-то не понял, то есть нет продажи. Хотя человек сто процентов купил. А мне повезло в том, что у Попова очень квалифицированный менеджер. Я этому парнишке написал, и он мне сразу ответил, и мы с ним там в течение часа эту проблему решили. Да, был технический глюк. Ну то есть просто проплата не прошла. Поэтому вот при таких цифрах 54%. Это нормально, что может возникнуть вот такой вопрос Но вчера, общаясь с менеджером Граня по партнерским продажам Я понял, что ситуация несколько в другом Ситуация в том, что у Граня нет четкой, хорошо налаженной системы продавливания клиентов, которые сделали заказы Им никто не пишет, им никто не прозванивает, хотя номера у всех есть, понимаете? То есть с этими клиентами не работают и я считаю, что это очень плохо. Я считаю, что это большая недоработка партнерки Сергея Грань. Зарабатывая миллион в день, как говорит Сергей, можно, блин, найти было бабки, чтобы посадить 10-15 человек в колл-центр, которые бы обзванивали этих людей. Но при таком соотношении 50 сделанных и 4 оплаченных, ну, блин, работать вообще не хочется. Поэтому, друзья, посмотрите свою статистику. Если у вас близкие цифры, пожалуйста, задавайте эти вопросы в группе группе партнеров. То есть, чем больше людей задаст этот вопрос, тем, скорее всего, мы получим какой-то ответ. То есть, вчера мне написали, что да, информацию передадут Сергею. Что там передадут Сергею? Как Сергей на это отреагирует? Ну, будем смотреть. Но что там надо делать, конечно, если вы хотите заработать? Потому что сейчас идет ситуация выжигания трафика. Люди приходят и люди уходят. То есть, такой какой-то непонятный цыганский бизнес. Возможно, в начале когда все было идеально Потому что вся партнерская программа Это полностью автоматизированная система Вот возможно в начале Когда к этому продукту Нормально относился тот же самый контакт Когда к доменному имени Сергея Грань Относились нормально все почтовые службы Сейчас ситуация изменилась Видите, контакт банят Письма приходят со всех почтовых ящиков Спам Я просто думаю, что люди ну, не получают информацию Поэтому с этими людьми нужно активно работать. Поэтому, друзья, хотите зарабатывать, пишите, звоните, блин, в колокола, пишите этому менеджеру по партнерке, пусть что-то делает. Вот. Ну и последнее сообщение. Я хотел его, конечно, сделать первым, но если бы я сказал это вначале, думаю, что никто бы не дослушал до этого момента. Поэтому спасибо тем, кто дослушал. Последнее сообщение будет следующее. Я приостанавливаю активную работу в партнерке Сергея Играть Сразу хочу сказать, что своих рефералов я как поддерживал, так и буду продолжать поддерживать. Все, что обещал, сделаю. Все то, что я говорил о партнерке Грань, она остается в силе. Просто появились новые обстоятельства, о которых я раньше не знал. Я не столм новый. Я все знать не могу. Я говорю об этом честно. Что появилось? Появилась саентология. Вот я не хочу никаким боком участвовать в продвижении этого. Как это назвать -то? Ну. Направление, культа, секты, как хотите. Я не хочу в этом участвовать никаким боком. Это мое личное мнение. Я никому его не навязываю. То есть если у вас другое отношение к сантологии, я знаю таких людей достаточно много. Пожалуйста, продолжайте. Кто не знает, что такое саентология, и не узнавайте, то есть не тратьте себе нервы, то есть не смотрите Дворкина, профессора Дворкина, не смотрите. Вот поэтому я никаких активных рекламных кампаний по рекламированию партнерки Сергея Грань делать не буду. Еще раз всем спасибо, кто чем-то обиделся, напишите, отвечу, я не скрываюсь. Всем до свидания, с вами был Игорь Чернаусов.